Слава Богу, братья и сестры, нам Бог подарил прекрасное время сегодня, воскресное воскрес, воскресенье. Благодарю Бога за это время, которое я имею. Но для начала служения я хочу сказать: Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. воскрес! Христос воскрес. Я хочу прочитать одно место Писания Исая. Это 45 глава. И мы будем распочинать наше служение, будем молиться, благословлять это служение, которое Господь поручил нам и дал возможность просто собираться в Его доме. Я очень благодарный. Это 45 глава, 5, 6 и 7 стих. Я прочитаю и будем молиться. Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня. Я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 Кроме нашего Бога Иисуса Христа, который творит утро и творит вечер, который дает свет и тьму. Давайте, братья и сестры, поднимемся на наши ноги и просто поблагодарим Господа за это время, благословим это служение, чтобы Господь дал Слово в наши сердца, чтобы мы носители этим Словом в душах наших. Да будем молиться.